При поддержке Кафе Восток. Хотите быстро найти ответ на любой вопрос? YouTube вам в помощь. У вас есть собственный автомобиль, и вы хотите достойную зарплату. При поддержке Кафе Восток. Вкусные новости Ставрополя. Каждый день.